Сегодня на пляже было очень жарко. Так хорошо, что я взяла с собой Санфрэш. Не могу представить ни одну свою тренировку без Санфрэш. Так, стоп. Что все это значит? А это значит, что если ты хочешь стать амбассадором крупной компании, все, что от тебя требуется, это знать английский язык и... Записать видеоинтервью. И тогда брендом выдуманного сока Sunfresh можешь стать именно ты. Больше информации на нашем сайте.